<связывая> только да. Вы только представляете, что там? Да. Глеб Чипига, член Совета Мургызбурга. <связывая> Глеб Чипига? Глеб Чипига. Главный график. А как называется? Так и называется? Так называется.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 работе комиссии организации проведения выборов. А, и вот э, я хочу немножко рассказать, почему мы считаем важным э, публикацию открытых данных и немного поясню, что это вообще. Подождите, я получала от, от, от руководителя Парнаса в Петербурге. Mm -hmm. Mm -hmm. Под нас я не знаю. Мы а, передавали а, вот, на форум наблюдателей Алексею Нестерову, а, который был случился, где-то 16 мая -го no, зарегистрировался Киева. Вот, что же такое открытые данные? Это такой э, современный высокотехнологичный способ размещения информации в интернете, который э, удовлетворяет э, современным запросам пользователей информации. Э, речь идет о данных в машиночитаемых форматах, э, причем этот способ размещения он, э, призван э, упростить оборот и анализ данных. Ну, в данном случае речь идет о данных э, государственных органов. А, данные размещаются, в первую очередь, для автоматизированной обработки без участия человека, предполагается их а, возможность повторного использования, то есть для этих целей не очень подходят, например, сканы документов, в которых информация, в общем-то, есть, но автоматизированно обрабатывать ее из э, бумажных документов невозможно, а, без э, участия человека. А, и а, И а, многие органы исполнительной власти уже давно, давно довольно успешно а, размещают открытые данные, но к сожалению в системе избирательных комиссий они представлены довольно слабо, а, хотя а, как в системе газ выборы а, есть а, много данных уже в машиночитаемой форме, которые можно было бы разместить. А, вот. И отдельно хочется поменять, что иногда ошибочно считают открытыми данными. Это данные, которые размещаются на страницах сайтов. Вот. А, такие данные автоматизированно обрабатывать а, довольно трудно, они открытыми не являются. Но также и общая открытость а, государственных органов, в частности, избирательных комиссий, а, введение аккаунтов в социальных сетях, а, конечно, это открытость, но не а, имеют прямого отношения к открытым данным. А почему же их нужно размещать, а, этого требуют а, федеральные законы, а, закон об информации, закон о доступе к информации о деятельности государственных органов и местного самоуправления, а также постановление правительства и а, международные а, договоры ретифицированные Россией. А, зачем вообще нужно размещать, зачем эти данные нужны, зачем они нужны, в частности, нам. Эти данные позволяют создавать информационные сервисы и приложения, которые облегчают решение различных задач, связанных с выбором. В частности, ну, для избирателей, для кандидатов, для журналистов, для юристов и вот даже для общественных активистов. Позволяют облегчать доступ к информации, о выборах. А что должно повысить прозрачность и а, а, открытость а, выборов, а, повысить доверие а, к избирательным комиссиям и, соответственно, к результатам выборов. А, также один из аспектов а, размещения открытых данных ⁇ это преодоление некоторого информационного неравенства, которое присутствует между различными партиями и кандидатами, которые, ну, в силу разных причин, все-таки имеют разные возможности по доступу к информации о выборах, к сожалению. Можно использовать в образовательных целях и также Размещение открытых данных а, позволяет упростить информационный обмен а, с другими государственными органами, в частности, вот, например, с Росстатом. Если у многих государственных органов, наверное, избирательных комиссий, они а, просят предоставлять а, информацию в машиночитаемых формах, а, и вот а, если в избирательных комиссиях было бы налажено механизм публикации открытых данных, то и а, эта задача решалась бы проще. Значительно это, конечно, интересует, в первую очередь, комиссии. А, ну и поскольку с данными а, работало бы значительно больше и бы значительно большее количество людей, качество информации в самой системе государства, для, то есть информация, которая оперирует избирательная комиссии, оно склонилось бы выше, что, соответственно, упрощало бы работу комиссии. Можно следующее. Uh, вот один из примеров uh, использования открытых данных. Это проект, который мы сейчас разрабатываем. Uh, он позволяет uh, визуализировать на карте uh, данные о выборах, uh, в данном случае геоданные, uh, uh, да, о избирательных участках, о адресах, которые в них входят. Uh, uh, другой uh, проект, uh, который был недавно запущен, uh, движением голос это энциклопедия кандидатов как это сервис для избирателей который позволяет uh, знакомиться uh, с информацией кандидатах к сожалению эту информацию приходится извлекать из страниц uh, сайтов uh, избирательных комиссий поскольку в открытых данных она не размещается а было бы значительно проще конечно за открытых данных получать uh, можно следующее uh, вот но ну и а, сервис, который а, есть на сайте ЦИК, это сервис найди свой участок, его можно было бы сделать, на мой взгляд, значительно ну, можно было бы сделать множество. Вы, в том материале, который несер мы передали, вот это есть подробно или нет? Так, а, что, потому что мы сейчас тоже я говорю, что мы пока сайт на первом этапе самые большие минусы сейчас уберем, а после выбора серьезно все перерабатывать. Это, кстати, а, привлечет нас, извините, а, сразу скажу. Запросы, запросы частично есть, но, конечно, да. подробностей этих нет, но презентацию материала вот этого доклада я, конечно же, привлекаю. И, и вы будете не против, когда вот после выборов мы начнем серьезно все это анализировать, а, принять участие в том, да, конечно, в том нет, что я, конечно, с вами встречалась по поводу этого вас данного Да, я, я ну, с готов извините, к участия, это, да, да, и с радостью, чем могу, помогу. А, вот это, это тоже пример использования, ну, в данном случае не совсем открытых данных. Это, собственно, данные, которые есть у а, Центральной избирательной комиссии, комиссии субъекта Федерации. О, избирательных участков, которые есть в стране, и адресах, которые них ходят. Собственно, эти данные не являются охраняемыми законом, но, к сожалению, тоже не публикуются, а можно было бы сделать множество различных сервисов и приложений, подобных вот этому. Можно следующее. Собственно, вот какие данные нам нужны. Данные о выборах, кандидатах и голосования, в избирательных комиссиях в всех уровней, об их составах избирательных округах, участках, средней о численности избирателей. Э и эти данные не являются сохранением но их совершенно спокойно можно публиковать в сети. Никаких препятствий, почему-то до этого а Можно следующее. А ну, а правительство, которое осуществляет общую координацию размещения открытых данных а в соответствии с законом. Оно устанавливает некоторые критерии, которые а, позволяют отнести данные в а, категории открытых. А, одним из основных критериев является и актуальность а, для того, чтобы а, они представляли ценность для автоматизированной обработки. Если это какая-то очень небольшая порция данных, которая не, не обновляется, а, что, например, можно встретить на сайтах некоторых разбирательных комиссий сейчас, то ценности для автоматизированной обработки, к сожалению, они не имеют, а, но ну, эту ситуацию, я надеюсь, можно исправить. Вот. И, собственно, где же, где же избирательные комиссии могут взять данные и как они их разместят? А, все данные в машиносчитаемых форматах есть а, в Разместить их можно на сайтах Центральной избирательной комиссии, комиссии субъекта Федерации и на федеральном портале открытых данных, э, который э, помогает государственным органам размещать открытые данные в интернете. Э, то есть я думаю, что со их стороны избирательные комиссии тоже могут получить э, содействие и поддержку. Э, и в федеральном центре информатизации есть э, замечательные специалисты, я уверен. Э, которые а, без проблем могут наладить а, и автоматизировать а, размещение этих данных в сети. А, ну со своей стороны наблюдатели вот Да, я могу? прям сразу отвечу. Во-первых, во э, очень заинтересовано усовершенствование всей вот, скажем, информационной политики и цикла и всех вас, комиссий инструмента Федерации, касается комиссии секретариальных, Конечно, у меня есть прекрасное воспротивление ситуации в очень частотном потому что ну, а, сейчас сделаем какие-то такие минимально возможные шаги, но я вот еще раз хочу повторить свое приглашение, мы будем очень серьезно после после сентября заниматься, скажем, в ну, всей информационной политики, скажем Наши избирательные на комиссии и с удовольствием привлечу вас будущего признательного за все ваши работы. Просто тут получается, вот из того, что ты сейчас рассказывала, получается, что очень многие э, гражданские и общественные организации, они как бы перенимают эту функцию. И, и намного, часто сталкиваются с тем, что государственные органы даже не очень понимают, как этому подходить. Поэтому, наверное, такое-то... Еще, да, завод, тут понимаете. Тут могут быть, да, тут еще ведь важно... Э, Хорошо, если принимается, там берет из себя общих организация в какую-то, скажем, делает это хорошо профессионально, не искажая информацию. Но э, по целому ну, ряду причин, из, исходя из ресурсов, может так произойти, что, скажем, какая-то информация будет да где-то отражена не точная, а на официальных ее просто нет. да И тут может возникать какие-то недоразумения. Это очень, -очень важно чтобы действительно и, скажем, официальный орган внес ответственность за эту информацию, которая у него есть, а уже и на этой, скажем, на этой базе уже такие общественные организации могут дальше развивать вот то, что им хочется там раскрыть. Но, по крайней мере, источник информации, должен быть очень такой проверенный, точный и, э, скажем, не позволял бы искажать какую-то картину и э, вводил бы в заблуждение в том числе общественной организации. Вот тут Поэтому надо очень это взаимодействие наладить, чтобы действительно источники данных были в любом случае точные. Мы были бы очень рады, если бы был бы хотя бы какой-то план по тому, как это будет реализовываться, то есть тогда-то какие-то переговоры, тогда-то консультации, тогда-то Ну вот сейчас я только могу вам сказать, что если, скажем, по косметике, то в ближайшее время я с вещами... Поведу к будет понятно, что сейчас в наших силах необходимость привлечем вас. По принципиальным вопросам, это, конечно, после сентября, мы выберем себя немножечко, тогда уже можно серьезно проанализировать все минусы и все недостатки, чтобы уже сформировать информационную какую-то, ну, план действий. Да. Сейчас пока конкретно очень очень еще сказать более конкретно. Я все-таки применить Некоторые вещи по открытым данным, может быть, не все, конечно, это очень масштабная да. задача, но некоторые вещи можно было бы успеть сделать э, сейчас бы э, э, ну, выборов, и это могло бы способствовать на, э, открытости, и это было бы очень полезно ну, для э, Лег, я хочу сказать, что э, э, мы по своим решениям городской избирательной комиссии утвердили минимальный объем э, информации, которая обязана содержаться на сайтах ТИКОВ, она содержит порядка 23 позиций, здесь нужно, э, если мы, Надежда, если мы общественному объединению наблюдателей э, Петербурга не направили какие-то... Это решение опубликовано ну, на сайте Санкт-Петербургской избирательной надо, надо комиссии? Надо направить, э, значит, где э, видите на кого-то из нас, если нужно там поработать, какие-то есть пожелания что-то расширить, что-то где-то как-то по другим углом, мы готовы что-то дополнительно добавить, но глобально я считаю, да, что после выборов можно глобально поработать и посмотреть, как мы будем взаимодействовать и какие у вас предложения. Вот, быть. то есть, первое, все, что можно сейчас вместе с комиссией Санкт-Петербурга отработать, то, что здесь вот можно, да, второе, помочь нам, и, и, то есть... Носила. Кстати, просто запишите. 29 июня в три часа в СТЕКе будет такой, ну, типа круглый скаладой, да, вот как такой умный форум со всеми экспертами. Там, скажем, я попросила всех, кто считает нужным, пригласить, что там пишут. То есть можете, держать, да, я буду правильно признать, и там как раз вы увидите всех, кто вы знаете. И, может быть, тогда я попрошу вас тоже, если в очень любом случае мы созвонимся, я вас приглашу тогда, когда будут у меня, скажем, специалисты готовить план, скажем, минимальных мер, которые можно сейчас сделать. то, что, о чем мы сейчас говорим, это, это, скорее всего, буквально в течение недели двух, то